Так, теперь обзор Давида, что мы купили на рынке. Ладно, давай, давай, не, не стесняйся. О, кеды взяли. сразу. Рюкзак купили такой за тысячу рублей. Это как называется? А это спортивки. Не бегайте от Даринку разбудите. Спортивки, как называется? Скажи мне. Я не знаю, что ты показываешь. А? Науруто какой-то. Это кто? Кофту покажи. а? Ну скажи нормально, я не понимаю. А? Кто это? Короче, здесь маска. Это новая моделька такая. Здесь маска есть. Можно назад, можно впереди, на лицо. С маской это. А, это что такое, я не понимаю. Все равно. Так, вот здесь, на здесь на рукаве можно палец засунуть. Представляете? Короче, какой-то Наруто, Я не знаю. Ну, Вытяни, покажи вот так, вот так, вот так. Да. Ну классно, спортивки мы взяли. Ему очень понравилось. Наурута какой-то. И цена хорошая. Ладно. Сок туда налить и все. Сок же есть. Я на руках занесла. как? Коляску занесли вы мне? Нет. Э, там Нет, же. Да? Конечно, внизу. Нету я. Зеленая внизу, прямо у входа стоит. Нету я. Внутри. Да. Рубашку взяли папа, мам, Дави. Вот Ну показывай, я что -то... А, папа что купил у меня? Вот это Они все умылись у меня так, папа, И очки Одень очки свои Ладно. Давай. Вот это зайка Она только меня не снимает Ладно, тебя никто не снимает Сиди какие-то формочки а. да. Это буквы а честу. где у тебя очки, Динара? Да, это папа купил, куколку. И еще вот это. <свят> Соска, да, это не тебе, это куколки. Мама, меня это не снимает. Не снимаю. Спасибо. Так, купили кеды, купили такие куклы. И, короче типа кроссовок и не кроссовки, но хорошие Их осенью можно хорошо одевать как раз. А это физкультурная. И белая подошва и все. Кеды. Давай покажи вам все кроссовки. Ну, Давид у нас приоделся, хочет вам показать свои обновки. Покаж, готов. Какой... Я пока душ приняла, он у меня оделся и стоит ждет в такую жару. Весь обмог, говорит. Покажи, рукава, как что? Да ладно, мама так говорит, что теперь. Рукава. Давай шустрее, пацан. Сам... Давай. Так, это, эти спортивки, маска это там присутствует. Можно эту маску снять. Можно да, его. Можно, да. можно, его сзади, можно. Перекинуть. Да. сзади перекинуть. Сзади перекинуть. Да, бандит краер. Сан Гта Сан Сандрос, да. Сандрос. Сандросом у нас. А качество какое плохое? Качество хорошее. Три штуки стоит от спортивка. Да. да? Да. Да. Да. Вот так, молочик. А да, туфли-то да, где? А ты сегодня вот так а, оденешься? Кеды, Нет. да. Мама, ты дурочка? Какой так? Жарко будет очень. Мороженое? Переодевайся. А? Всем привет, друзья! Это второй день, как мы находимся в городе. Я сейчас прибралась к нему. Спускаемся. Дима с Андреем на работе. Мы пошли в фикс-прайс прогуляться. Мы же хол-магазины тут отошли. Половина еще не прошли. И мы хотим догнать это время, потому что вчера не успели. Очки-то что, в рот что ли суют? Девочки, Даринка вообще с рук не слезает. Вот сейчас на улице убежать хочешь, дверь, дверь держи. И, и собралась идти. Не надо коляску мазать. Зачем? Даринка куда? Пойдем далеко гулять. Все, она сама по себе погнала. Деловая колбаса. А вот и Пойдем. Иван Сусан. С кем гуляли вчера? С боксерами. С боксерами? Да. Yeah. С какими боксерами? Ну куда ты уходишь-то вокруг меня? Че уходишь-то? Елочка что, что тебе? Зайду. Ну с да. какими боксерами? С А у нее спортсмены, да, друзья? Да Ладно, пошли все да. Пойдем, садись с коляской и поехали Облепили вообще пошли. Уже игрушки насувала, да? Очки-то сюда зацепи себе на надо мне. На тебе надо? Тебе под как раз дарит. Да, Сейчас посадим, чуть она пройдет и мы посадим. Видите, какие мамы Зеркальные, да? Красивые. Они даже когда натела у меня шелтые. Желтые? Да, пищатые. Дарина, идем сюда, Дарин. А у меня нет. И что? Папа? Так, друзья, хочу вам провести обзор квартиры. Быстро-быстро, потому что я не знаю, камеры на сколько хватит. Может, засняла там намного. Это фикс, фикс прайс покупки, это наши. Там Давид с девочками собирает зубочистки с фикс прайса. Они у нас открылись, открылись все правильно. Короче, быстро, быстро. Так, здесь белье, настиранное балкон, то есть я, короче, настирала здесь у Андрея, половики, все перестирала, вещи перестирала. Это не Андрей, но это здесь раньше другие жили, вот остались какую-то часть выкинула. Ну, короче, ну как же, снимаю уже все. Фикс-прайс я покажу, чуть погода пакеты дрявые что мусорку это все я прибирала сегодня сейчас это потом покупки так я сегодня приборку сделала подметала и в итоге у нас Даринка Аминка Динарка все раскидали да сейчас я снимаю пока ладно квартиру так, Давидушка, вот это мусор убери, ладно? Давид, я... Ну, засниму ваше, господи. Так, а, здесь у нас, как мы приехали, джедарка сразу пошла к этому зеркалу. Она стукнулась прямо в это зеркало, она думала, там комната. Короче, а там у нас вот что. Здесь гардеробная, да. Здесь, короче, э -э -э -э старые жители. Это их, я туда кинула, сюда положила. Это именно Демикс. Пакет его, большой. мы его заберем. Кстати, мы его заберем. Кстати, эту коробку тоже заберем. Да, вытаскивай. Пакет не давай мне порвать, он хороший. Так, ну вот, сфигирина, как Затем... Каждый вечер мы принимаем душ. Мы принимаем душ вот здесь. У нас, вы знаете, что у нас э, любят детки помыться. Такая я лохматая, мы только пришли недавно. Так, Дарин, э, Дарина, дай вам выйдет. Ну, короче, хороший душ. Правда, жаркая батарея тота. Это прихожка. Ну ладно, квартира. Так, пирожки я взяла к чаю, все это сухари я у мужиков собрала, это я хозяйство увезу, приборку сделала, Андрей у меня смеется, приезжай, говорит, каждую неделю, я говорю, хорошо, приеду, посуду все помыла, все, так, чайник закипел, да слышу я, Динарка боится этого чайника, я не знаю почему, плиту промыла, так, умывальник надо промыть, сполоснуть сейчас, сейчас это сполоснем все, и все. Мама, мы туда. Мы никуда сейчас. Сейчас папу дождемся, папа с зиму придут И мы поедем. Туда. Домой. Ну погулять еще, может, сходим? Приедем. потом. Ладно, давай. Иди. Я их согнулся. Ну все, вот так мы здесь спали с девочками здесь мы спали мальчики на полу спали и ничего давид я сказала мусор выкини пожалуйста я же убирала сейчас папа придет сейчас динара спала. да Динара тоже спала